Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский, и в данном видео я хочу показать, как решить проблему перевода строковых в констант класса в библиотеке Qt. Для начала я покажу, в чем, собственно, проблема, а потом покажу, как ее решить. Итак, у меня, как всегда, некое шаблонное приложение уже создано. Я на пустую форму добавляю кнопку. Так, добавил кнопку, придумаю какой-то ее uh, и хочу, чтобы при нажатии на кнопку у меня возникало некое диалоговое окно, реализую это через класс MessageBox, это будет у меня окно подтверждения, поэтому я использую метод статический question. Так. И теперь заголовок у меня будет Confirmation, подтверждение Confirmation а сам текст будет uh, are you sure? Вы уверены? Давайте сразу скомпилируем это приложение. Посмотрим, как оно выглядит. Итак, нажимая на кнопку, появляется окно подтверждения с кнопками есть «Yes, наук no». и теперь допустим это приложение, я хочу сделать так чтобы интерфейс можно было перевести на русский язык в одном из предыдущих видео которое называлось кьют поддержка мультиязычности приложениях я пошагово забрал все все этапы создания перевода и подключения э, перевода к проекту поэтому я не буду сейчас на этом останавливаться а быстро реализую э, я иду в, в проектный файл, добавляю секцию translations, придумываю название для файла перевода. Пусть будет это Я вызываю э, утилиту lu.update, э, которая генерирует у меня этот файл с решением TS, Отлично, теперь я его могу добавить в проект, и могу открыть в приложении Qtlinguist, приложение для создания переводов. Я быстро перевожу все фразы приложения, кнопка, кнопка подтверждения. И вопрос: вы уверены? Так, перевод закончил. Теперь я компилирую из текстового файла некий бинарный более компактный со сжением QM, и вот этот вот файл я подкладываю туда, где либо у меня exe файл, где у меня исполняемый файл, либо вот в рабочую папку. Uh, так, и теперь мне осталось подправить немного uh, функцию main. Здесь я создаю объект переводчика, translator, вызываю у него метод load, передаю туда uh, системную локаль, system. Передаю имя файла перевода «Application» и э, разделитель между названием и локалью. Нижнее подчеркивание. И теперь мне осталось только подключить перевод к объекту приложения your «Application». Итак, методом «InstallTranslator» я передаю указатель на объект переводчика «Translator». Все. Теперь можно проверить, что у нас получилось. Итак, смотрите приложение, кнопка. Нажимаю. Вы уверены в подтверждении. Все хорошо. А вот кнопки, стандартные кнопки, есть, yes, но no, они не переведены, потому что они, как мы видим здесь в переводе, мы в контекст у нас только класс main widget. А э, контекст, э, допустим, класса QMessageBox, мы здесь перевод мы можем задать что же делать в этом случае проблема естественно не только с классом q message box проблемы могут быть допустим с отсутствием перевода каких-то фраз допустим ошибок использование там каких-то сетевых соединений и так далее и тому подобное и в этом случае мы должны где-то взять вот эти переводы, либо сами, сами им сделать. Да? Но на самом деле эти переводы уже есть, они лежат в одной из подпапок дистрибутива Qt. И необходимо их только подключить. Поэтому я иду в папку Qt. Я сейчас покажу, где конкретно у меня лежат эти файлы переводов. Если у вас таких папок, допустим, нету, соответствующих, то я просто советую искать в папке с Qt искать файлы либо с расширением .ts, это переводы в текстовом формате, в формате .xml, или уже в бинарном виде в файлах с расширением .qm. Итак, переводы в текстовом формате у меня лежат в папке исходников SRC, в подпапке Qt translations. translations. И здесь мы видим массу файлов для разных языков. Причем это не один файл для всех текстовых констант всех классов а они вот как-то разбиты э, мо, как модули э, но ну, тут не для всех модулей есть соответствующие файл перевода ну более-менее по названию понятно к чему относятся как, какие файлы если это у нас xml шаблоны это у нас функционал касающийся веб сокетов, это WebEngine это э, последовательного порта это скриптов, это Quick, мультимедиа, gps-позиционирование и так далее. Нас же интересует перевод, файл перевода QtBase со стандартными вот этими фразами, со стандартными лейблами. Итак, я бы мог, конечно, сейчас скопировать в файл перевода с решением TS, подключить его к проекту, открыть в Qt, вот здесь в Qt Linguist, и даже, может быть, поправить какие-то константы. Но мне, мне это не нужно сейчас, поэтому я могу просто взять уже скомпилированный э, перевод в, э, в файле с решением QM. А находятся они, они у меня в папке версия и дальше папка Translations. Здесь мы видим соответствующие э, файлы э, QM бинарные. Меня интересует Qtbase. Qtbase. Если бы я хотел, например, сделать перевод для там, всех языков, то я скопировал бы все вот эти файлы. Но меня интересует в данном случае только русский язык. Поэтому я копирую файл Qtbase, нижнее подчеркивание, RU, QM. И теперь иду в функцию main, копирую вот эти три строчки. Подключать к объекту QApplication можно много разных, много переводчиков, поэтому я просто создаю еще один объект переводчика. Здесь указываю Qt::Base. здесь указываю наш новый объект, второй. И мы подключаем два переводчика. Один для специфических переводов классов проекта и один для перевода вот этих вот неких стандартных фраз, стандартных яблоков. Допускаю приложение. Нажимаю на кнопку. Так, на кнопку. И мы теперь видим, что открылось диалоговое окно и к стандартной кнопки «Да, нет». Ну, как я уже сказал, проблемы не только с классом Q, MessageBox и подобными, а такая необходимость подключить эти переводы может возникнуть с многими другими классами, и мы видели, собственно, с каким функционалом это может быть связано. Это может быть веб WebSocket, это может быть... Последний порт, это скрипты и так далее и тому подобное. А... Ну что ж, а на сегодня все. Спасибо. До свидания.